Так а где кексы, блядь? А, е... блять, не тому дверь открыл. <связать> Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так и канал Акслюд Games. Мы продолжаем с вами Ти Джок The Joy of Creation. А, не получилось в прошлый раз пройти. Я думаю, вообще сегодня какие-то шансы у нас, может быть, и будут. Ау, привет. Я все помню. Я все помню Нужно чекать аниматроников И убегать от них И не забывать про Чику, которая мразь вылезает с правой стороны И не забывать про Бонни Который появляется за дверью Которая за нами Так, Фокси дошла до угла Я думаю, можно не делать типа Большой перерыв Сильно между ними так чисто, чисто вот несколько, чтобы она появилась, мы быстро перебежали, появился Фредди и все. Так, ну она уже идет на подходе. В теории, главное посчитать, во сколько времени проходит. Так, пошли. После того, как она появляется, она выходит из-за двери, посчитать, сколько времени она будет стоять здесь вот в комнатке вот тут вот, вот стоять и такая роль делать. Вот и, и, и все, это все что надо посчитать. И все, в принципе, столько по времени, плюс-минус еще столько же времени нужно держать Фредди на видеопленке. Только главное, счет не сбивать, и все будет чуть Я решил, что буду выкладывать вообще все, все фейлы. все полностью прохождение, потому что, блядь, попытка не попытка. Но понятное дело, если у нас за еще... Блядь, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10 Короче, грубо говоря, 10 Понятное дело, что если у нас за две серии нихера не будет То, блядь, ну, будем как-то По-другому с этим работать Там уже какую-нибудь нарезку сделаем раз два три 4, 5 шесть семь восемь девять 10 Ну, тут пока никого Так, Фокси уже пошла Фредди появился Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь Восемь, девять, десять Одиннадцать, двенадцать, тринадцать Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать Двадцать Тихо, там походу Чика появилась, блять Нет? Не, нету никого Я подумал, Чика появилась А, это Бонни? Бонни появился, это его был смех Фокси должен появиться Сейчас вот буквально с минуты на минуту Это уже был второй смех Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Восемь, девять, десять Просто стоим Я не знаю, меня Бонни, наверное, вряд ли увидит Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Восемь, девять, десять Блять, он уже под дверью Стоим тут Появится Бонни сейчас Все, должен сейчас вылезти Ну, это был четвертый крик О, пошел вон Молодец Умница, дочка Блять, и Фредди И Фокси возле дверей уже Я не знаю, успею Наверное, не успею Будет очень быстро бежать. Очень быстро побежали. О, это мы хорошо сделали. Я так понял, тайминги сбрасываются каким-то образом. И нам приходится мониториться-то постоянно. Так. Кокси уже пошел, уже до угла дошел. Фредди еще нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, ебать! Чика, дура, блядь, проститутка, нахуй! Вставай! Вставай, родная, беги! О, блядь, просто... Помолимся. Бля, я думал, она только с той стороны появляется. Ларья Ивановна. Так, и Бонни орет. И Фокси должен появиться уже сейчас. Раз, два, три. Дети нахуй. Беги, беги, беги, беги, беги. Сука, Чика. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10 А какой там смешок был по счету? Ага. Сейчас должен появиться. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Посмеялся. Сейчас вылезет. Ааа, блядь, ты ч, сука? Ебаный заяц. Я ж нормально стоял. Тварь, блядь. Я же нормально стоял. Ой, бля Я, видимо, не там, да, надо было чуть дальше стоять, почти за дверью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бля, пиздец, они меня кошмарят просто нереально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрим пока за Фокси. Спокойно. Так, ну, Фокси подходит к двери. Значит, примерно сейчас будет. Блять, Бонни, надо было вот здесь стоять. Он бы меня не увидел. Я слишком низко стоял. Я-то думал, у него взор только на диван идет. Ну и на эту часть, вот которая пробегающая. Нет, блять, он меня здесь зацепил. Давай, Фокси, вылазь. Все, хорошо. Шляпа у тебя охуенная. Несмотря на все это, ты все равно механическая хуйло. Так, бони пока нет. Так, Фокси пошел. Фредди пока одержим. Короче, Чика пугает и сажает тебя обратно на диван. Типа, иди-ка понюхай там, покури, блядь. Типа, ты, ну... Так, первый пошел Бля, ну это он крипово, конечно, делает Сейчас поддержим немножко Там сейчас все равно Фокси должен остановиться будет Ну меня что там, Чика закошмарила? Что здесь? Второй смешок Но насколько я понимаю, они вдвоем не могут выйти, правильно? Иди, иди отсюда, зубастая тварь. Третий это третий, третий же был. Да, это был третий Нету никого дома, нахуй Как только услышим смех Бежим Сейчас должен выйти Но сейчас я стою хорошо Сейчас я стоял очень хорошо. Держим Фредди. По максимуму. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Сейчас выйдет. Бля, мне кажется, я сейчас не успею. Давай, давай, давай, давай. Пошел нахер отсюда. отлично все отлично пока погнали посмотрим пока фильмы какие-нибудь так хорошо фокси пошел фредди пока нету держим фредди держим фредди раз Насколько я понял, нельзя долго еще смотреть телевизор О, видишь? Держим, Фредди Так, два смешка было Три смешка было Четыре смешка было Нихуя себе Было четыре смешка А вот четвертый Давай быстрее блять Бонни Все, сука. ёбаный насрал, бля. Раз, два, три, четыре, 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я, оказывается, могу прям вот так, вот за дверью стоять. Ну, я не буду, конечно, рисковать. Но с Фредди это про канала. Тихонько Падла, блять, механическая Даже не смотри на меня Вот я стоял прямо вот тут вот за дверью О, видишь? Так, он уже появился Значит, один смешок был Один смешок был так, Фокси пошел. Пройди, еще нету. Пройди, есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два смешка было у Бони. Три смешка у Бони. Я так понимаю, Чика через окно залазит. Три смешка у Бони было. Четыре смешка. Они сейчас могут вдвоем появиться. Ждем, Бони. Все, видите, все подсчитано. Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фокси уже перед дверью. Да? Да, он уже перед дверью. Сейчас зайдет. Сейчас зайдет. Смешков пока не было, правильно? От Бонни. Угу. Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Первый. Первый есть. Что это было? Ебать, что происходит. Это меня кошмарит так? Так, один был. Или второй был? Либо один, либо два смешка уже было. Так. Это не Фокси, это Фредди. Смотри на нос. А, нет. Не могу долго за телевизором теперь сидеть. Красный идет слева. Тихо. Ты меня нахуй не наебешь теперь. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Хорошо, хорошо. Должен Бони появиться отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Налево. Направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоим. Я прошел! Я прошел это... Заколдованный лес. Рост паранормальной активности вблизи города вызвал интерес у любителей потрепать себе нервышки. Ебать. Зачем я в это играю? Нет, я играю, потому что нам нравится в это проиграть, правильно? А эти нельзя выбрать. Выбранное осветание офис. Долгие годы я думал, что увиденное мной было самым обычным кошмаром. Что такого в реальности быть не могло. Зачем монстрам врываться в темную комнату, нападать на беспомощного ребенка, прятаться под кроватью, выглядывать из шкафа? Это похоже на обычный... Это сейчас кошмар. Майкл говорит, да? Но это был слишком реалистичный кошмар. Что ж, я плохо припоминаю, что было дальше. Но мне все это казалось сном. Нежели кошмаром в реальности. Эх, мать пришла мне на помощь. Мать. Мама, блядь. Мать. Из дома. Я тоже мне мать. Я свою жизнь. Ведь ничего ужаснее в моей жизни не происходило. Это точно. Плаксы мне было трудно назвать. Даже когда я был ребенком, я никогда не показывал ни своих слез на людях, ни криков. Я был тихоней. И если бы это был всего лишь кошмар... я тоже не плакал. Как помню. То я оставался бы тихоней. Можно Но было потом одному я, просто, а когда один остаешься, выплакать все эмоции, чтобы, ну, Это просто то, что полегчало время, обнулиться. Пока в комнату не ворвалась мать и начала меня уносить от кошмаров. Но я никогда мать не забыл я кричал. Офис. А что надо делать в офисе? Нет. НИК! Ник? А? А! Черт, что происходит? Скотт, это же... мужа. За мужа мы сейчас правда. играем. Это неправда. Или за Майкла. Я просто сплю. Нет, это не может быть правдой. А! Что? Фредди? что ты делаешь? Что ты, Фредди, нет? О господи! Нубаны в рот! Вы что, прикалываетесь? Помогите! Помогите, кто-нибудь! На помощь, Ник, Энтони, Сэм, где вы? А как мне нахуй это проходить? Да все подевались? Ну, для истребителя монстров? Для истребителя монстров. Монстры окружили дом. Вот твой бравый фонарик для их истребления. Мы прячемся от монстров, которые были грубы к мамочке. Поэтому мы спрятались там, где ты всегда просил нас спрятаться. Прятки? С любовью, Ник, Сэм, Энтони. Мне нужно детей найти? Ебанешься? Вас перемещаться, пробел встать или сесть. Левая кнопка мыши, взаимодействует с объектом офисе. Мне не надо будет бегать! Пизда. Так, а как это проходить сюда вообще? Давай попробуем. Вот. Отлично. Мы уже прошли. И, и, и, я не знаю, что часы. И, и, и, я, я не думаю, что для вас это важно. А время будто бы остановилось. Я... Я, я, я, я даже не помню, вставал ли солнце. Я не сумасшедший. Все, что здесь творится, это по их вине. Я... Я не знаю, почему замедлилось время, но я точно знаю, что мне пора сваливать. Они поджидают меня снаружи. Только здесь я в безопасности. Ебать. Ёбаный рот, блядь! Которая поможет мне вспомнить о том, как они действовали и каким образом пытались ворваться сюда. Хотя... Я... А как их останавливать? Я смогу. Я смогу записать я просто возьму и запишу хорошо хорошо я использую для наблюдения наружные камеры которые так давно не пользовался у меня их всего три и они до сих пор работают но других у меня нет а я понял если кто-то появляется за дверью мне нужно выбегать и спустить фонариком три, монитора, три выхода правильно пока еще не видно но я знаю что они скоро вернутся они становятся все пробор Особенно. особенно. особенно Фокси. Блять, ненавижу Фокси. Он, он, он самый отвратительный монстр. Я, я. не знаю, где он шастает и почему он такой быстрый, но он внезапно появляется у выхода. Я слышу его, как он рычит и царапает двери. А стоит посмотреть на него через камеру, так он уходит. Придется наблюдать за ним почаще я, я, я, я думаю, ему не нравится Внимание Пиздец Фредди, он тоже здесь я, я вижу его Он стоит с другой стороны Он понимает, что ему не добраться до меня Он просто ждет Не знаю, чего он ждет Но я знаю, что он не уйдет. Мне нужно убираться отсюда, но он поймает меня. Я, я, я знаю, что он просто усмехается надо мной. Боже, я просто... Я просто но мы все, не все работать будем работать. слушать. Я, я выражаю, очень внимательно слышу сейчас. О боже, я очень напуган. Он ушел. Он ушел. Отлично. Может быть смертельно опасно, но я обязан попробовать. Если я снова увижу Фредди, то просто открою дверь и буду светить ему в глаза. Он здесь, он рядом. Я, я, я. Не дамся ему, я не дам ему поймать меня. Я не дам ему поймать меня. Я пойду и сделаю это, если у меня ничего не выйдет. Дорогие дети, знаете, я люблю вас и надеюсь, что вы в безопасности. А, это отец Скотт. Короче, Фокси скребется А мне нужно будет бегать Светить в окна фонариком О, пришел, пришел Вот, камера, камера. Блядь, ну это сложнее, чем было. О, Стри, Это кто? Чика? Или Фредди? Это Фредди. Блять, я готов к скримеру. Ну-ка пошли. На нахуй. Чика опять вернулась. Опять пытается пролезть к стену. Боже. Не знаю, что сказать. Это просто ужасное зрелище. Ей должно быть больно. Она дерзает туда-сюда, пытается выбраться из за заключения. Я, я знаю, как остановить ее. Сергей раз, когда показываются ее прелести... Я имею в виду кексы, которые... просто то заполняют мой офис и устраивают прятки. Иногда они прячутся и вне офиса. В любом случае они поблизости, если я подпечусь, а то они свалят. Их всего три. Если прогнать кексы, то уйдет и она. Хига медленная, поэтому у меня есть время, чтобы отыскать их. Но я понятия не имею, где они прячутся. Так, а где кексы, блять? а а блядь, Не тому дверь открыл! Хорошо. Ладно, давайте мы попробуем эту главу уже на следующей серии. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на Discord, TikTok, Instagram. Заходите в дискорд. Кстати, нас там уже много, и мы там что-то развиваемся, общаемся, вместе в игрушки играем. Я всех обнял, приподнял. Крепчайшим здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие. и всем пока.